Павел Кенев. Добрый день, Евгений Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Артем Антипа. Спасибо, понял. Вас доходчиво. Ага. Это у нас про комаров, я так понял. Ага. Так, Руслан Госкоев И снова салам из Махачкалы. Здравствуй, земляк. Здравствуй. Рад видеть Махачкову Здесь у нас Алексей Кошев. Евгений почему происходит падеж молодняка на откорме? Было 45 дней. 9 штук. В одной ячейке. Прошло 3-4 недели, осталось 5 штук. Интересный вопрос. Так, Лена Чередник поняла вас, спасибо большое. Ага, вот, добрый день, Евгений Иванович, Андроник. Андроник, здравствуй, здравствуй, дорогой. Ну, и так, давайте начнем про молодняк. Вообще, такой, я люблю такие вопросы... А почему у меня кролик э, дрищит? А почему у меня кролик сдулся? А почему у меня кролики умирают? А почему у меня кроличиха не рожает? Да я хрень его знаю почему. Вот. Я своих-то в другой раз не понимаю. Там что, я вообще-то и понимать не желаю. Ну, ну пойму я, допустим, почему. То есть, дело в чем. Э, есть очевидные причины, допустим, гибели, да, там, чего-то. Э, кормушка пустая, да, кормушка забилась, ты не доглядел, они с голоду сдохли есть очевидная причина, и эту причину нужно этот устранить, да, прочистить кормушку, поменять другую поставить, есть причины неочевидные, да, то есть нет чего, ну, я не знаю, можно конечно провести расследование, зачем ну, сдохли, сдохли, убрал и все если это не система если это система да, то есть, если одно, там погибло гнездо, два из 20. ну, это, это не система, это какое-то дело случая, причин здесь может быть много, от э, низкого иммунного статуса мамки, э, до э, заразы в отдельно взятой клетке, <coughs> вот. здесь уже надо смотреть, система, когда наступает, да, э, что общего, допустим, у вас там 5 гнезд подряд, э, в 45-дневном возрасте, и старше после отсадки от матери, я так понимаю, они стали вот массово так гибнуть. Что общего между этими пятью гнездами? Они все сидели в одной клетке. Да? Или там, э, вот всех остальных кормил вот этим, а их вот этим. Да, на них, на всех, э, вот они сидят вот здесь, и на них на всех утром в 5 часов э, э, там кукарек, кукарек от петух вуха Я ж не знаю, то есть, смотрите, у себя... Как это что-то? Возможно, вы найдете какую-то закономерность и ее исключите. Если вы эту закономерность не, не найдете, у вас также будет. То есть смотрите, а <coughs> вот эти не гибнут. Сравните эти условия. Чем они отличаются? Сделайте так здесь, так же, как там. Понимаете? Я отсюда, я не могу судить. Я, конечно, сейчас могу наумничать, наговорить вам, как у нас на форумах любят, да. Кролиководы, вот, начитавшись литературы нагуглив, да начинают там умничать и говорить там, всякие диагнозы ставить и даже методы излечения от них это все от лукавого вот, ни один уважающий себя, даже специалист, знаток врач, ветеринар вот так заочно не будет ставить диагноз уж тем более назначать лечение <космех> вот тем более, если он последний раз э, поддерживал свои знания там 10-15 лет назад. А наши теоретики, э, кролиководы да, на форумах, они вообще понятия не имеют. Они где-то что-то слышали, да, э, вот, что там молочные кислоты надо давать для чего-то. Они или там тут же погугливают, начинают писать. Ведь фармакология, в том числе и ветеринарии, то есть наш развиваться она не стоит на месте. Каждый год, если не сказать, каждый месяц, если еженедельно появляется какие-то. Новые новые препараты, мутируют вирусы, мутируют микробы, они привыкают к тем к старым препаратам, развиваются дальше, понимаете, ученые голову ломают, придумывают снова против этих вирусов, против новых, новую какую-то яд для них, да, они снова, это все, это же непрерывно, и чтобы знать эти методы, надо за этим следить. Вот, хотите вы этой ерундой заниматься, занимайтесь, я вам всегда говорю, я не хочу тратить свою жизнь на эту лабуду, да, Кролик не то животное, поэтому я разложу кроликов, а не слонов. Потому что гибель слона, да, вот, или там, ну, коровы, лошади, да, это серьезный ущерб для хозяйства. Гибель кролика, да, вообще не вопрос, даже 10 кроликов, вообще не вопрос. Они проходят незаметно для хозяйства. Я всегда говорю, даже если все кролики, я приду однажды, и у меня там ни одного кролика живого нет, это не повод стрелять или вешаться, Да. Вот у меня ферма, самое, самое главное, у меня кроли ферма цела, мини фермы, мои, мои, значит, основные мои средства, они все целые. все, я в выгреб съездил на рынок, привез снова, отдал 25-30 тысяч, у меня снова кролики живут, через полгода у меня будет снова, ху, вот, а если у меня вдруг ферма сгорит, даже если кролики живые останутся, все, обратно на ноги подняться, будет очень сложно, и по деньгам, и по времени. Поэтому не забивайте себе голову. Более того, каждый вылеченный кролик, вот, это мина замедленного действия для хозяйства. Понимаете, нельзя держать вылеченных кроликов у себя в хозяйстве. Нельзя. Это мина замедленного действия. Рано или поздно она взорвется. И взорвется она вот именно таким образом. Возможно, я, тоже, я не утверждаю, не исключен тот вариант. Посмотрите, от каких крочей гибнут, или от какого крыла. Возможно это в нем какая-то зараза, где вы его взяли, у кого купили, от кого привезли, возможно источник этой слабости там, не исключено, то есть вы ищите что общего здесь, понимаете, вот и вы найдете, вот нам нужно воспитывать, я всегда говорил и говорю, воспитывайте у себя здоровое стадо, не жалейте о погибших, жалейте о залеченных, понимаете, тот кролик, который выжил в ваших условиях, он даст такое же потомство. И постепенно, через два, через три года у вас будет сильное, мощное стадо с хорошим иммунным статусом, которое будет неубиваемое в ваших условиях. Понимаете, вот и все. И если тогда, когда оно будет, у вас все будет падешь. Я тоже говорю, у меня тоже бывает падешь. как не бывает-то. Один, два, смотришь, опять загнулся, Че к чему. Десять штук сия, приходишь, один уже такой там, ешкин кот, почти три месяца, смотришь, загнулся, ну загнулся, загнулся, взял, собакам отдал, да и все. И забыл тут же все, сказал ему спасибо, Господи, я тебя хоть на племя не оставил, никому не продал. Вот, то же самое у вас, поэтому, Леша, извини, я не смогу тебе отсюда сейчас объяснить и рассказать, почему они гибнут. То есть, статусов может быть много, надо разобраться, вот сегодня на зуме были, надо было поговорить более подробно, там чего там, а ты пока покумекай, мы с тобой на связи да, то есть вот именно по кумекой, где сидят, чего, как, в каких клетках, кто родители, эту информацию собери, может быть мы с тобой пообщаемся, может даже сегодня вечером на эту тему пытаемся найти где-то э, общий источник, потому что причина все равно есть, да, вот, но причина основная, моя любимая, когда я всегда говорю, так или иначе, слабая иммунная система, слабый иммунный статус. Вот. И это, как правило, у каких-то свежих кровей. То есть, у нас сюда принято привозить свежую кровь. Вот как ты свежую кровь привез, ты привез слабый иммунный статус к себе. Даже если эти кролики от Маклека, Понимаете? Потому что у макляка-то у них иммунный статус, выработан именно к тем условиям и к той заразе, которая у макляка в крочатнике. А у вас какая-то другая. И они, приехав туда, они не имеют защиты против той вашей заразы. И все, они там погибают. Поэтому вот это важно. Вы привезли, да, смотрите, откуда вы, с какого хозяйства привезли. Вот с этого хозяйства привозил, все нормально было. А вот с этого привез, ешкин кот, начали чахнуть. Значит, надо с того хозяйства брать и везти. Вот, вот такая вот штука. Потому что пытаться найти болезнь и лечить, это бессмысленно. А вот подобрать себе стадо и вырастить его у себя, хорошее подходящее стадо, которое будет у нас жить, это возможно. К этому надо идти, к этому надо стремиться. Все, включаем систему значит, работы с поголовьем, да, с породным стадом, систему Макров, да, и по ней работаем без. чтобы не было необходимости вести так называемую свежую кровь, а вернее, вести себе и минировать свое стадо, да, вот этой свежей кровью. Когда ее нет, проблем нет. Ну вот, наверное, так. Не знаю, Леша, удовлетворительство-то и нет моим ответом, если нет, пиши, что нет. Помирают не группа, а по одному. Ну, вязается группой, по одному они помирают, как. Вот Я не думаю, что их там, они к кормушке пробиться не могут и умирают с голоду, самые скромные. Вот, Ну, надо смотреть вот, на эту тему, чего, как. Вот, потому что, если, допустим, ты бы сказал, там, э, ну, в 30, -ти, 30 -ти дневном возрасте, да, 25-30 дней, вот, я бы еще подумал, здесь как раз это такой период, когда э, крыльчата переходят полностью уже на э, корм грубый, у них меняется, перестраивается пищеварительная система, э, здесь может быть какая-то такая неувязка, но 45 дней они, это уже все, это уже, это уже юноши, со сформировавшимся, в общем-то, уже организмом, вот, пусть он еще не окрепший, он еще не взрослый, но он уже сформировался полностью, то есть все подростковые, э, там уже эти процессы, как таковые, они перешли в юношеские, и здесь я вообще не вижу никаких таких возрастных причин э, для гибели, то есть это что-то такое, вот, скорее всего, вот, либо врожденная, да, слабая иммунка, вот, спидом болеет, э, синдром Приобретенного иммунодефицита, да, кролика. <свят> вот Либо еще что-то. Руслан Госкуев. Я связался с вами, и кролика стало у меня 45 голов. Я не понял, это хорошо или плохо. Было 450 стало 45, или было 5 стало 45. <свят> вот. Но так или иначе, я вас поздравляю, Руслан Госкуев. <свят> В любом случае, если вы связались с нами, результат у вас, по-любому, будет хороший.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 Я рад, честное слово, что вы так активно меня забрасываете вопросами. Давно я так активно не общался, не отвечал на них. Вот, да, как-то немножко... Вот. Забыл. Павел Кинев, Евгений Иташ, вопрос. воспроизводства маточного состава по вашей технологии 4-5 самцов, получается, это одна линия. Так. Интересный очень вопрос. Павел Кинев,